Это закон имени. Мы с вами как раз в это время начали изучать славян, и очень хорошо это с, с, проиллюстрировал нам закон имени, который мы изучали вместе со славянской мифологией, потому что славяне, напоминаю вам, в качестве магического инструмента универсально нарабатывали такой инструмент как слово. Вот тот самый камень латы, как раз является мыслью Умение управлять словом виртуозно, во всех смыслах, и через слово воздействовать на реальность, это чисто наша магическая, беломагическая, черномагическая практика, которая всегда связана с какой-то вербальной формулой. И эта вербальная формула создает вокруг себя такие эффекты, которые мы называем магические эффекты. Именно вербальная формула, именно слово. Вот скандинавы, да, которые мы изучали перед этим, это были руны, то есть черты, знаки, некие символы, некие векторные символы, что очень важно, да, которые совершенно даже без слов достаточно начертать формулу на чем-нибудь она уже сразу начинает работать. А у славян все немножечко к не так, можно ничего не чертить, да, главное сохранить вот это изустное слово. И вербальные формулы очень сильны именно в славянской гули магии и закон имени здесь играл отражал этот, это мастерство очень и очень сильно закон имени гласит что знание полного или истинного имени объекта или процесса дает контроль над ним это работает поскольку имя это магический оператор так же как и контактная связь которую мы с вами изучили до этого если вы называете одним именем что-то или кого-то снова и снова, то это имя становится ассоциированным с объектом. Знание полного или истинного имени дает полное понимание над природой. То есть, вот такой вот длинный закон, который мы сейчас с вами попытаемся понять. А имя это точно такой же слепок, как вот слепок в реальности, которую мы с вами изучали, да, родинки на теле видны. Точно так же и имя. Имя отражает сущность, имя проявляется словом на ментале. Обычно имя с именем мы стараемся ухватить важные, феноменальные некие объект, эффекты, которые принадлежат только этому объекту и больше ничему, называя что-то словом. Да? И если это явление постоянное и стационарное, существующее всегда, то оно всегда одинаково и называется. Там дождь, снег, солнце, да? оно называется всегда постоянно и одинаково. Мы можем, конечно, находить аналоги, мы можем находить синонимы, вот, но а синонимы по сути не должны менять смысловую характеристику объекта, то есть не должны иметь, изменять его сущностные компоненты. Другое дело о линге людей мы всегда называем по-разному, правда? У кого-то есть уменьшительно ласкательные имена, прозвища, и эти прозвища мы как-то сами формируем. Или человек сам себе формирует, отзываясь на какое-то определенное имя, таким образом выпукло показывая определенные грани своей личности, которые считает особенными, выделяющими его, делающими его отличными от других людей. А поскольку это выпуклость, выпуклость, которая торчит наружу, магия и говорит: по этой выпуклости сразу можно сказать о человеке, ну почти все. То, что он выставляет наружу, значит, он это эти, гордится, гордится, явно не стыдится, гордится, потому что человек чем стыдиться прячет. А если это гордится, значит, это уровень его будхиала. А если это уровень его будхиала, значит, это уровень его ценности. Достаточно надавить на эту ценность правильно ее вычислить и надавить, и человек будет находиться полностью в твоем контроле. И вот исследование имен, да, которыми называют людей, не совсем верно, скажем так, не совсем тот эффект, да, знаете, вот, это вот значение имен, да, очень много так, подобной литературы, в большей степени надо смотреть скорее, как человек сам себя называет. Потому что он выражает свое личное качество сознания. Не сознание а качества папы-мамы, хотя это впоследствии может быть тоже важно, если ты воздействуешь на родовой канал человека. Да? Как его называли папа-мама, здесь тебе откроют, собственно говоря, в чем их, в чем их сила, этого канала. А как человек сам себя называет, особенно в последнее время, это очень выпукло и образно, потому что появился в интернете, а в интернетах никто под своим именем, как правило, не фигурирует, все выбирают себе совершенно свободные никнеймы. И поскольку выбирают свободно, понятно, что человек будет вставлять этот никнейм с большей вероятности, отражая некое качество своей личности. Да? Например, что мы можем сказать о женщине с никнеймом бешеная кошка? Спокойно. Женщина, спокойная, уравновешенная, женщина, наверное, хорошая мать и отец. Хареских Смотрите, вот или по крайней мере латентная сексуальная, не Но тем не менее, да, в интернете она не боится, не боится это показать. У меня есть вот это вот качество. Значит, оно у нее есть? Она да, у нее есть если не к так, Человек к себе и относится <свят> как, упоряд, как к некой системе упорядоченности, как к некой системе неживой, потому что цифры это неживое, они не отражают эмоциональные отношения. Если, конечно, это не три <свят> шестерки. <свят> То есть человек относится к себе безэмоционально. Никак он к себе эмоционально не относится, и самое главное, он прячет свою эмоциональность от окружающих. Я бы сказала об этом человеке, что он очень боится показать свои собственные эмоции окружающему миру. Значит, у него есть внутри какая-то определенная тайна, просто так эмоции скрывать не будешь. Либо он боится показать эмоции, чтобы не прослыть, не, не, скажем так, не упасть в грязь лицом, либо потому что эти эмоции настолько удивительны и странны для него самого, что он предпочитает их в принципе прятать даже от самого себя. Выбирая не столько ментальный никнейм, потому что цифры это единственная безэмоциональная комбинация, за очень-очень редким исключением тех цифр, которые вошли в обиход. Можно много чего сказать о человеке по его имени, по никнейму, который он выбирает. И самое главное, по тому, как он сам себя позиционирует. Он себя всегда будет позиционировать со стороны лучшей, как ему кажется, скрывая сторону какую-то худшую. Человек всегда называет себя по имени отчеству. Это о чем говорит? Что ну, он, он держится что окружающими дистанциями, очень высоко и значимо к себе относится. Значит, это для него может быть эм, ахиллесовое питание, да. еще как может быть? Или напротив, ко всем на ты, ко всем там сюси-пусим, Настенькие манечки, валечки, да, я понимаю, Бог это да, всем, но тем не менее бывает. Люди, которые в очередь не принимают. О чем говорит? Так, такое обращение и позиционирование себя что человек очень сильно боится дистанции, что ему очень нужно сближаться с другими людьми, причем неважно с какими, даже совершенно незнакомыми. Даже совершенно незнакомыми, только бы не оказаться в одиночестве, только бы расстояние между людьми не превышало расстояние вытянутой руки, потому что он очень боится одиночества. Вот что можно сказать об этом человеке. И так далее. То есть по-любому имени можно всегда определить. И поэтому в магии знают, если ты знаешь истинное имя, истинное, не то, которым себя позиционирует объект, бог, явление, а истинное имя, ты можешь понять сущностную характеристику этого бога, имени, явления, человека, как угодно. И вот легенда, например, Ветхого Завета да, о первой жене Адама Лилит, она как раз и рассказывает нам, что Лилит обрела свободу от Яхва, произнеся непроизносимое имя бога. И это имя позволило ей оторваться от своей материнской программы, то есть непосредственно от самого яху и получить самостоятельность, и занять функцию первоосновной свободы. То же самое говорится, например, и об Иси, которая пришла к Ра да, и там, путем махинации выудила его, его истинное имя, таким образом завладев его силой говорит на мир. Если ты знаешь полное имя человека, его истинное имя, ты имеешь над ним определенную власть. В нашей плоскости, плоскости человеческого бытия, плоскости проявленной психологии, это абсолютно полный психологический портрет человека. Он становится для тебя понятен, как ты прочитал бы его руку или прочитал бы его лицо, он становится для себя абсолютно понятен, как он себя позиционирует. Поэтому в магии есть такое правило, да, то есть маги никогда не с друг другом за панибрата не общаются, даже если им это очень хочется, и всегда у них есть какие-то имена дополнительные имена, которые скрывают их имена собственные. Именно, собственно, как правило, никто никогда не знает. Воздействие на взятое специально для этих целей имя, оппонент не добьется никогда ничего, потому что это имя как одежда с чужого ключа, ну, сгорело и ладно, по-другому назовемся проблемой. То есть никто ни за что не цепляется, ни за имя, ни за фамилию, ни за отчество, ни за форму, ни за что, никто не цепляется. За социальные имена, конечно. А вот этот закон он очень важен, закон правильного употребления и понимания слов и правильного употребления и понимания имени, особенно для нас славян, он очень важен, потому что это магическое мастерство является нашим по праву, по праву крови. Если есть у вас славянская кровь, она у вас понятно есть, значит соответственно вы должны научиться правильно использовать слова и по формированию слов по именам, по тому, как человек себя позиционирует, как он называет явление окружающего мира, да? как явления этого мира вошли в обиход, в традицию, как они здесь называются. По слову можно узнать очень много чего. Если ты понимаешь истинный смысл слова гроза, то ты можешь на нее воздействовать, вызывая и убирая в те моменты, когда ты сам считаешь необходимым. Если ты знаешь истинный смысл слова дождь, ты сделаешь с ним тоже самое. Вот Умение управлять словом. Здесь не только вибрационные числовые характеристики играют роль. Методик много, та да, же, например, гематрия, да, которая изучала связь слов и числовых значений, которые изучала Кабал. Вот. Подход, который появился в последнее время популярный, разбирая славянские слова на слоги, выражая некий вибрационный ряд, это тоже утопия. Честно вам скажу, надо смотреть саму смысловое значение слова, не разбирать его на слова, там, где это неуместно. Смысловое значение слова. Дыханием корней живут слова. Так сказано в мудрости. Дыханием корней. Именно корневое значение слова показывает всю его суть. А все остальное нет. Является дополнительной надежкой.